Почему мир, в котором живет человек, так жесток? Он как будто застужен. Почему среди звезд, миллионов планет, человек человеку не нужен? Почему, если с кем-то случилась беда, большинство предпочтет отвернуться? Почему и в родне, почему и в друзьях все равно отщепенцы найдутся? Почему, когда был человек при делах, и была хоть какая-то польза, Приживал и носили его на руках Не давал он причин для расстройства А когда заболел Или стал удел, Обанкротился Просто простужен Когда что-то не так Когда в жизни пробел Человек человеку не нужен Каждый сам за себя Каждый в норку, как крот Даже рыбка стремится где глубже Среди сотен людей Человек одинок Человек человеку не нужен может, в наших сердцах нужно что-то менять? Человек против бед безоружен? Может, наши проблемы стоит вместе решать? чтобы каждый кому-то стал нужен?